Ну что, ребят, всем привет. По просьбам туристов, всем отправляю видео, как получить машину в Велови за 4 месяца. Схема. Подключаем, конечно, исключительно только бизнес-партнеров. Потому что если подключаете партнеров базовых, либо стартап, количество людей нужно будет, конечно, другое. Итак, первое, что у нас с вами есть. Нам с вами задачу поставили, да? Мы знаем, что автомобиль идет от квалификации 3 карата. Вот. И для того, чтобы получить автомобиль, нам нужно 4 месяца с вами держать эту квалификацию. Какая у нас с вами схема? Я, да, тот человек, который будет получать автомобиль. Дальше у меня должна быть активность 100 баллов выполнена. Для того, чтобы... Что с нами с вами нужно делать? Расставить людей по абсолютно логичной схеме. Хотя бы по два партнера, да, везде по два. Итак, я себе подписал в первую линию двух бизнес-партнеров. Это 1000 баллов. Мои бизнес-партнеры подписали тоже по два бизнес-партнера. Вот такая вот схема я нарисовала. С каждого уровня вот такое количество PV мы с вами получаем. А, суммарно это 12 тысяч баллов. 12 тысяч. Теперь смотрите, что я зарабатываю при такой схеме. Во-первых, зарабатываю, конечно, стартовый бонус. С каждого уровня подключенных партнеров до шестого уровня по маркетинг-плану можете себе примерно посчитать, сколько вы зарабатываете. Дальше ваши партнеры в первой линии, конечно же, закрыли квалификацию один, а может быть даже два карата, если вы правильно расставили людей, да, вот, потому что здесь шесть тысяч баллов и здесь шесть тысяч баллов. Ну, если правильно поставить, они у вас будут квалификации два карата, вы в квалификации три карата, да. Вы зарабатываете стартовый бонус двадцать пять тысяч шестьсот рублей и получаете бинарный бонус 15%. процентов. Да? Примерно я пишу Бинарный бонус бывает у нас от 11 Где-то до 26% Каждый месяц разный, поэтому я взяла среднюю То есть эта сумма может быть большая больше. То есть суммарно вы здесь можете заработать Где-то примерно 60-100 тысяч рублей В квалификации 3 карата Это у нас с вами первый месяц Дальше Чтобы получить автомобиль Нам с вами что нужно сделать? Держать квалификацию 3, 4 месяца подряд Теперь смотрите, какая схема Наступает второй месяц все ваши партнеры, которые у вас уже были, они делают вас всего суммарно да, 24 партнера у вас в команде. Они все делают активность 100 баллов. У вас суммарно уже есть 2400 PV. Вам не хватает сколько? 20 человек на бизнес-пакеты, чтобы сделать 12 тысяч баллов. Следовательно, 10 бизнес-партнеров вас должно зайти в эту организацию. 10 бизнес-партнеров должны зайти у вас в эту организацию. Здесь теперь бонусы включаются чуть-чуть больше. Во-первых, это стартовый бонус в зависимости от того уровня куда зайдут ваши новые партнеры. Дальше накопительный бонус, в зависимости от вашей квалификации да, и квалификации ваших партнеров. И это бинарный бонус. Опять же, я написала, примерно где-то 36 тысяч рублей да, вы получите. То есть суммарно за второй месяц ваш доход точно так же составляет где-то примерно 50-100 тысяч рублей, в зависимости да, от того, какая у вас сила расстановки идет партнеров по бинару. Третий месяц, я уже дальше не рисую, да, у нас с вами в команде было первый месяц 24 человека, потом мы добавили еще 20, суммарно 44 человека, да, это 4400 ПВ, потому что все делают по 100 баллов. Не хватает 16 человек на бизнес-пакет. 8 идет в одну организацию, 8 – в другую. Вы понимаете, как смешно, да, то есть у вас вот в этой организации уже находится… 22 человека. Ну, согласитесь, что 22 человека смогут пригласить 8 человек на бизнес-пакет. Однозначно да. Поэтому это ну вообще смешно. Дальше. да? Заработок тот же самый. Три бонуса вы получаете. И на четвертый месяц да, в вашу организацию надо будет добавить всего лишь 12 человек. Учитывая, что у вас уже в организации с каждой стороны находится по 30 человек, да, уже 60 человек ваша команда. Скажите, 60 человек смогут 6 человек пригласить на бизнес-пакет? Я эту схему использую исключительно на построении клиентской сети. То есть те люди будут каждый месяц гарантированно процентов делать активность на 100 баллов, потому что они будут пользоваться этим продуктом. Вот такая вот легкая схема, да, для того, чтобы получить автомобиль стоимостью 1 миллион триста тысяч рублей. Надеюсь, видео было... Понятное. Если непонятно, задавайте вопросы.